Здоровая, ну...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 Странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи В прошлом году мы с тобой бегали по домам и квартирам и собирали пасхальные яйца продавали и покупали их друг у друга на торговом центре а впоследствии обменивали их на различные тематические призы в пасхальных обменниках в этот раз все будет немного по-другому теперь мы с тобой будем собирать пасхальные куличи все так же они будут спавниться скорее всего каждые 20 минут на всех маркерах домов и квартир барвихи все так же мы будем бороться за них, бегая и собирать на перегонки их с другими игроками. Но в этот раз мы с тобой не будем гадать, на что мы будем обменивать эти пасхи, так как обменник уже существует, обменник сразу же уже добавлен на Барвиху. У нас появился некий персонаж, которого зовут Хранитель. Найти его можно через GPS и у этого как раз таки Хранителя мы и будем с тобой выменивать все собранные нами куличи, причем в неограниченном количестве, на новенькие интересные сундуки. которые будут работать по принципу рулеток и кейсов, но при всем при этом получать мы их будем бесплатно в неограниченном количестве. Немного забегая вперед, скажу тебе сразу, что с данных сундуков можно будет выбивать различные интересные призы, включая те самые новые аксессуары, редкие скины, автомобили, ресурсы для крафта и даже донатную валюту. Койна реально падают с этих сундуков, причем довольно неплохо. Естественно, самые крутые, самые ценные призы в самом хорошем количестве будут падать самых дорогих сундуков. Сундуков у нас всего три вида. Маленький, средний и большой. Первый получить довольно просто. Достаточно собрать 70 пасхальных ключей и обменять их на этот сундук у хранить. следующие сундуки ты уже будешь получать посредством обмена более плохих на более хороший. Если на маленький сундук тебе нужно будет всего 70 куличей, то на один средний сундук тебе понадобится уже считать целых 700 куличей. Так как один средний сундук меняется на 10 маленьких. А вот один большой сундучок и сможешь получить взамен на уже 5 средних сундуков то есть грубо говоря это еще пять раз 800 куличей на первый взгляд все эти цифры кажутся довольно высокими но не будем забывать то что данный обменник и вообще весь ивент в целом будет проходить далеко не один день также с открытия самого дешевого сундука за 70 куличей довольно хорошо и часто падает некая корзинка для сбора пасхальных куличей благодаря которой мы сможем собирать эти куличей в два раза больше это некий тот самый бустер x2 как только мы с тобой выбьем эту корзинку будем вставать на маркер с куличами нам будет их падать сразу x2 то есть вместо одной сразу две штуки что опять же увеличивает сбор наших куличей аж в два раза плюс ко всему разработчики в этот раз убрали возможность продажи как куличей на торговом центре так и продажу этих сундуков То есть теперь не получится у каких-либо богатеньких игроков не проходить вообще ивент, ничего не делать, а в конце концов залететь, взорвать экономику, скупить все это по самым высоким ценам и наоткрывать себе этих сундуков и забрать все награды, сколько они захотят. Разработчики, я так понимаю, учли все свои прошлые недочеты в этих обменниках, в этих сборах и теперь сделали так. Если кто-то хочет получить реально крайне редкие эксклюзивные вещи, он просто будет фармить, собирать довольно долгое время все эти куличи, а впоследствии менять конкретно на те сундуки, которые ему интересное, и уже впоследствии самому выбивать новые эксклюзивные редкие предметы. А вот что касается самих эксклюзивных предметов, вот их вполне возможно можно будет уже в дальнейшем продавать на торговом центре другим игрокам, но это не точно. Короче говоря, как я тебе уже и сказал, разработчики учли в этот раз все недочеты прошлых сборов и обменников и теперь поныть не получится, что ты что-то дорого купил или дешево продал на торговом центре. Теперь все будет зависеть только от тебя, от твоего желания играть, фармить эти куличи и конечно же о великий рандом, который будет решать в открытии данных сундуков. Опять же немного забегая вперед, хочу тебе сказать, что там довольно неплохой шанс выпадения крутых редких предметов. Я пооткрывал все эти сундуки, мне не пришлось их открывать в огромном количестве, чтобы забрать оттуда практически все призы, которые только есть. И если тебе будет интересно, если мы прожмем как можно быстрее 150 лайков на данном видео, то я выпущу для тебя вторую часть по обновлению, где покажу тебе что вообще выпадает с открытия всех этих сундуков. Также уже буквально в этот понедельник, 17 апреля, если ты вдруг не знаешь, Барви Херпэ исполняется 3 года, у проекта будет день рождения. К этому дню разработчики проекта подготовили для нас с тобой некую новую линейку тематических квестов со своими определенными наградами. Квесты реально крайне интересные, здесь присутствует самоирония. Проходя данные квесты мы будем с тобой сами выявлять баги, лаги проекта, бороться с главным глюком и помогать Барвихи выпустить обновление не допустить поработить нашу обнову главному глюку проекта довольно задорно довольно смешно и присутствуют реально крутые новые награды все это дело я также прошел на тестовом сервере и если тебе будет интересно если как я тебе уже сказал мы прожмем как можно быстрее 150 лайков под этим видосом я начну выпускать для тебя следующей части по этому обновлению где с удовольствием покажу абсолютно все то что есть на тесте что касается даты выхода обновления я Думаю, ждать осталось совершенно недолго так как празднование великой пасхи будет уже в это воскресенье соответственно я думаю и обнова выйдет к этому времени более что на тесте уже все это дело работает без каких-либо проблем